И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы сейчас проходим специальный тренинг по мануальному массажу и мануальной правке и воздействию на курсосвязочный аппарат. И э, перейдем непосредственно к массажу шейно-воротниковой зоны э, сидя. Обычно мы делаем ее как продолжение спины. То есть, когда человек лежит, да, он здесь просто подкладывает под себя руки. Либо вот так подкладывает руки, лежа. Да. Э, в некоторых случаях нам нужно будет его посадить. Или, так скажем, в походных условиях даже лучше сидя делать. Я в свое время хотел организовать такую франшизу по офисам города, проезжаться с группой специалистов, ну, там человек 5-7, да, и целый отдел, ну, допустим, бухгалтеров, да, сидя, не отходя от рабочего места, массируем прямо на их столе, на их стульях. Есть вообще, в принципе, специальные стулья для э, массажа шейно зоны сидящие там специально подкладки есть под живот, под плечи, под руки, если садится человек сбоку, мы в этом случае можем садить человека сбоку, да, дополнительно подкладываем подушечку, на которой он возлагает руки и голову, Но и раз клетка перегибается даже вот туда, вот можно перегнуться, но сейчас мы такой вариант рассмотрим, когда человек сидит на стуле, как на коне, соответственно спинка стула для него является подкоркой для рук, Ходи сюда руки. Если э, хочешь, можешь положить лоб тоже на руки. А -а -а. Во многом массаж похож на то же самое, что мы делали лежа. Но тут сейчас вот увидим некоторые дополнительные нюансы. Смазываем локти, как у нас. Локти тоже берём Вот у нас достаточно широко открылась шея. Шея на грудной переход виден да? Вот эти вот c7, c6, ой, да, d1. D2 тут не, не сильно выступает. Чтобы еще больше открыть, попросим человека чуть, -чуть пошире руки вот так вот разжать. Да? Ну и в общем-то все те же стандартные методы. Да? Мы сначала размазываем масло, легко растираем. Можно, в принципе, даже через одежду делать, если делать на звуковую, без масла. Показываю быстро, чтобы не останавливаться на вот этих уже знакомых нам нюансах, да, то есть мы растираем как вот так вот руки ходят, да, потом вот так вот просто большого пальца и локоть, открытой ладони. Локоть методом роллинга видите подкрутка такой особенно обратно когда идет он поднимает вот эту вот трапециевидную мышцу и назад с такой подкруточкой ее отводит то есть вот мы портим большого пальца видите так такой делаем и мышцу отводим назад таким образом у нас получается по длине этого мышцы ну сколько раз два три прохода да растянули угу. если мы работаем на понижение давления да то все движения у нас сверху вниз идут ну и вообще в принципе на голове все движения угу. сверху вниз по рукам они уходят по спине уходят вниз сбрасываем и дополнительно вот идем вот туда мягко по сосцевиду грудины мышцы вот туда уходим и по грудной клетке вот с этой стороны вот так вот разглаживаем туда в подмышечную впадину тут уже вот медленно делаем и вот эти вот приемы уже делаем аккуратно по ушным ракурсам тоже туда и от висков спереди захвата подбородок тоже вот туда подключиться вот сюда к ирименной впадине Здесь вот так немножко пропульсировали, под на ключицу чуть-чуть пропульсировали легонечко. И опять вот туда вывели. Всю шею промассировали точно так же, как мы обычно делали лежа. Подняли мышцы, растрясли их, подняли, растрясли. И сосцевидное Отростки не забываем Пальчиками их проходим, круговыми такими движениями. И вот вспоминаю как мы делали такой прием, когда пружина такая на растяжение. Да? Опять уперлись вот, в ключицы вокром отросток и продавили, по вытягивали шейные мышцы. И теперь круговыми движениями, достаточно глубоко, с перелевидными такими, да, по всем этим мышцам проходимся назад далее попросим человека выпрямиться голову оторвать от рук и теперь мышцы вот элеватор скапулус мускулус да мы ее от шеи от осистых отростков пытаемся как бы отодвинуть за счет поворота головы головы поворачиваем голову мышцы еще дальше вот отрываем ее голода больше наклонять и мышцы отрывать и также и в другую сторону вот в этом случае у нас голова поворачивалась вот так ротация была в эту сторону с небольшой экстензией а теперь ротация ну, допустим в ту же сторону только с Флексия это вперед получается, вот сюда. И мы также вот эту мышцу открываем, оттягиваем теперь ее на растяжение, упираясь в затылок и вот в сторону. Вот и прям захватываю ее, да, и пытаюсь от головы ее оторвать на растяжение. <свист> Покрутили голову, также можно протестировать легкими такими движениями по боковым отросткам позвоночников, да, вот они под мышцами как раз находятся. Понаклоняли голову вот так вот влево-вправо, да, по ей щупая и чувство подушечками пальцев, да, как они относительно друг друга ходят и на вращение. В данном случае вроде бы у данного человека все на месте. После наших предыдущих приемов. да Все хорошо, все отлично. А теперь расслабляем трапециевидные мышцы достаточно жестко локтями. То есть берем уголком локтя, прямо стрием. Да, все это мышцы продавливаем достаточно глубоко до аккормиального отростка. Вот, от, начала, от начала изгиба шеи да, до аккормиального отростка. И обращаю внимание на вот эту точку. Потом вот на эту точку, которая идет к уголку лопатки. Вот, получается вот эта вот зона. Она такая вот у нас. Вот так она идет. Достаточно такая. Часто у людей бывает именно она зажата и проблемная. То есть прямо вот сюда раз. И впиваемся локтем Техника шиацу уходим ниже. Техника шиацу еще отсюда вот так вот продавливаем. Доходим до этого места. Техника вот, шиацу. Ну, шиацу, помните, да, это точечная техника, когда мы в болевую точку или акупунктурную точку ввинчиваемся и увинчиваемся. Если не получается ввинчиваться, да, то хотя бы там с вибрацией. Вот опять же вот эти все вот точки можно пройти с вибрацией. Как мы лежа делали да ну то есть шейно-воротникова зона в принципе включается еще и вот до лопаток а здесь трапециевидную мышцу идем по ее росту то есть вдоль волокон видите тут получается снизу здесь сбоку здесь сверху вниз кулачком провибрировали протянули ее И э, дальше такой прием, а, ну, в принципе, это из релизинга, когда мы берем эту мышцу целиком широко, всю, практически вот от шеи до кармельной отростка, и оттягиваем назад. Тянем, медленно, медленно, она как будто бы вот выкатывается у нас из-под рук, таким образом фасции распрямляются, растягиваются и расслабляются. Здесь хорошо было бы наклонить. Можно лапы леопарда взять. Также тянем. И на растяжение вдоль. То есть не только поперек мою, да, но еще и вдоль. поперек и вдоль. Получается такое вот движение интересное. Я, конечно, быстро показываю, но мы сейчас будем все отрабатывать на живой натуре. И все это досконально поймем. Проверяем опять перлевидные движения здесь вот, вдоль остистых отростков. Да? Тем самым мы еще и тестируем, где они ротированы, где сдвинуты. Ну вот чуть-чуть вот -чуть, эти два позвонка, они сдвинуты сюда влево получается. опустим голову прямо и немножко голову вытягиваем вверх захватываем за уголок выпирающей косточки черепа, да, чтобы голова чуть было вот так наклонена назад и вытягиваем соответственно вверх то есть упор в плечи у меня да, руки тянут вверх еще раз расшатали голову расслабили и вверх после всех приемов отработаю лимфу. Вот тянули вот туда в подмышечную впадину. А -а -а. Ну, еще раз скажу, тут такой точек много, они идут параллельно, да, вот так вот такими рядами. И они как раз повторяют а -а лимфатические сосуды, которые вот так вот, вот так вот уходят и идут туда в подмышечную впадину. Поэтому мы достаточно жесткими движениями помогаем человеку. Лимф вот прокачает туда вниз. И, соответственно, это очень хорошо дополнительно избавляет от головной боли и от повышенного давления. Есть точки, как я уже говорил, да, вот линию волос, да, но ну, после бровей изгиб такой, да, вот тут тут вот есть точка посередине, вот этого кусочка, посередине точка и сверху точка. Дальше точки а, у затылочного отверстия с боков. Вот их достаточно сильно можно проработать. И все сосцевидные отростки, которые к шее подходят. Достаточно сильно их проминаем. Проработали. но ну, и, как правило, как мы заканчиваем, да, это вот схватили мышцу и протрясли ее. Протрясли. Расшлепали Можно даже по голове Это такая хорошая встряска Человек просыпается, трезвеет Вакуумный хлопок да? Вспоминаем Удар кулаками достаточно такой мощный По ключицам, по лопаткам По холке По трапециевидной мышцам. Можно даже сделать такой не жесткий, да а хлестки. Так кулачок расслабили чуть-чуть и такой там. Вот. Дальше можно перейти к аппаратным методам, или у вас есть какие-нибудь там колющие, режущие, ну приборы, типа которые там. Дополнительно стимулирует да? Но мы сейчас говорим про ручной массаж Поэтому как бы на этом мы останавливаемся И считаем, что тело человека подготовлено К дальнейшему манипуляциям мануального Которую мы будем проделывать вот, Примерно так В следующем видеоролике В следующих уроках Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал Олег Алавгудин вас всему научит А мы дальше проходить будем все это на живой натуре Отрабатывать и применять на практике Сразу в понедельник Дипломированными специалистами в дело в работу